Всем привет, сегодня будет информативный видеоролик, сегодня я вам покажу и расскажу как бороться с проблемой кика, если она у вас вообще возникает, если не возникает, то в принципе можете не смотреть данное видео. А как вы знаете, когда появляется кик в игре, когда вы используете чит, то в следующий раз в игру вы сможете зайти только через час, ну точнее спустя час. А, у меня есть очень крутое решение для вас, а, оно очень простое, также этим решением тоже я пользуюсь очень часто, так чисто для подстраховки. А, значит смотрите, что нужно, а, мы переходим во вкладку «Tools», а также забыл сказать, кстати, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте, Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд, и в принципе можете выходить. А, так вот, насчет решения, значит смотрите, а, заходим во вкладку «Tools», и вот а, самое первое – это антикик. Чтобы нам его получить, нажимаем кнопочку «Скачать», далее еще раз «Скачать», и ждем пока скачается. Ну, пока начнется установка. Все, он быстро устанавливается. Можем возвращаться обратно. А, скачалось у нас а, приложение. Смотрите, как оно вообще работает. Мы его запускаем. Открывается вот такая панелька. И нужно, чтобы эта панелька у вас работала. Если она работать у вас не будет, то у вас кик будет возникать. А, самое главное правило, чтобы эта панелька у вас всегда была... Была открыта. И ее всегда нужно использовать перед тем, как вы а, хотите заинжектиться. Ну, использовать чит. Вот как видите, я ее открыл. А, далее. Запускаем чит. Все, вот я чит тоже открыл. А, заходим в любую игру. Ну, допустим, давайте я зайду без фарм. И сейчас я еще один прикол покажу, который может случиться. Он, конечно, не всегда случается, но иногда бывает. То есть, смотрите, вот вы зашли в игру. Далее, нажали инжект. Ждем, пока загрузится. Вот. И как видите, про что я вам и говорил. Бывает иногда такое, то что вы нажимаете инжект. И а, вот это приложение, оно само автоматически закрывается, а это очень плохо. Это приложение всегда должно быть обязательно у вас открыто, то есть за этим нужно следить. Мы его просто заново запускаем, далее нажимаем еще раз «Инжект», и по идее оно сейчас закрыться не должно. Да, как видите, сейчас оно не закрылось. Все отлично. И вот таким образом, получается, у вас всегда должно быть открыто это приложение. То есть, если вы не хотите, чтобы у вас возникал кик, то всегда используйте это приложение открытым, чтобы оно у вас всегда было открыто. Потому что, как вы видели, оно могло у вас закрыться автоматически, когда вы нажали Inject. Такое бывает. Не знаю, конечно, с чем это связано, но оно частенько закрывается. Ну и в принципе все. Дальше вот мы заинжектились и играйте с читом, пользуйтесь на здоровье и у вас не будет никакого кика, вы про эту проблему полностью забудете. А, ну вот такой в принципе короткий видеоролик получился, информативный. Кому понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. А также не забывайте пользоваться моим сайтом. Напомню то, что ссылка на него будет как всегда в описании. А с вами был Айзбан, всем удачи и... Пока.